Могут быть проблемы при строительстве, в частности, допустим, колеса объекты, где наличие строительного транспорта нежелательно. Это могут быть горные районы, где, опять же, проезд транспорта нежелателен или даже и невозможен. Данный беспилотный вертолет будет способен как челнок работать с одного места в другую и переносить грузы. Не надо подъездных путей, просто прилетел в вертолет, опустил необходимое оборудование и улетел.